Да и дождь на простуженный город. Рано стемнело, зажгли фонари. Башни костелов как поднятый город, поднятый до наступления зари. В комнате нашей тепло и уютно, только с резинки дождя. Катятся, катится, катится, Будто жить и не плакать нельзя.